Откуда был этот звук? Хер его знает. А! СОКОЛ! Какого? А! Джек! Сокол, дружище, ты как? Не очень. Сэм, <связь> дальше ты пойдешь один. Нет, я помогу тебе, Сокол. Ты прекрасно понимаешь, что я умру. Заверши нами начатое дело. Останови апокалипсис. Я верю в тебя, друг. Сокол, нет. Куда ты делся, ублюдок? Видимо, это и есть комната управления излучателем. Вот и главный компьютер. Я должен остановить это. Я обязательно тамщу за Сокола и Джека. Готово. Пора покончить с этим. Не так быстро. Ты. Лидер Света, я ждал тебя долгое время, и вот теперь ты стоишь передо мной. Ты ебучий ублюдок. Из-за тебя начался апокалипсис, так ты еще не хочешь его останавливать. Роберт был умным человеком, но я не могу позволить остановить это. И нахера тебе все это? Я усовершенствую себя, и армия ходячих начнет подчиняться мне. Ты ёбаный псих! Я тот, кто создаст новый мир. Мой мир. Я прикончу тебя за моих друзей и за то, что ты натворил. Сомневаюсь в этом, лидер света. Я на грани создания контроллера разума. Я не позволю уничтожить мои планы. Я буду тем, кто убьет лидера света. Je t'en Мало сможешь сбежать от меня, Лидер Света? В пророчестве говорилось, что основавшего смерть настигнет Лидер Света, но, как видишь, истекаешь кровью ты, а не я. Я тот, кто создает историю, понимаешь? Я спокойно стираю с лица земли пророчества и прочие вещи, если захочу. Давай же, скажи последние слова, Лидер Света. Прощай. Что? НЕТ! Ну что ж, пора.